Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Чайок ТВ. В этом видеоролике я буду делать проверку лайфхаков из тиктока в игре Among Us. Как ты заметил, я часто выкладываю ролики и поэтому мне приходится очень много трудиться. Ну а тебе трудиться не надо, всего лишь 5 секунд, и ты поставил лайк. Мои ролики набирают минимум 400 просмотров. Если бы каждый второй ставил лайк, то было бы по 200 лайков на каждом видеоролике. Ну а я наглеть не буду и попрошу всего лишь 100 лайков. Ну а мы приступаем к проверке лайфхаков. Лайфхак связан с управлением. Чтобы провести быстро карточку, необходимо сделать так. Берем карточку. Делаем, проводим ее сначала вот так, и потом вот так вот проводим. Вот. Это это самый полезный лайфхак, мне кажется. Всем удачи. Всем. Конечно, забавный попался автор видеоролика, но все же лайфхак интересный и нужно его проверить. Я надеюсь, то, что получится, потому что очень жизненно, когда не получается вести карту именно как сейчас. Ну уже челлендж, чтобы ее провести, но почему-то не получается, прям. Слишком быстро, слишком медленно и, э, наконец-то, повезло. В общем, пожалуйста, напиши в комментариях, лайфхак рабочий или нет. Также напиши в комментарии свой способ, как ты проводишь карту. Ну а мы переходим к следующему лайфхаку. Итак, как же стать импостером в Монка? Сначала берем красный ник и пишем то, что у меня на экране. Желательно медленно, пока не начнется игра. То есть, импост... Эм, I'm импотор, как у меня ошибка была, и, и я стал импостером. И э, следующие лайфхаки, э, в следующем видео подписывайтесь на аккаунт. Что я только что посмотрел, дайте, пожалуйста, мне святой воды. Почему у него слово импостер пишется через Н, то есть импостер. И кто такой импоторг? Импотор. I'm за этот лайфхак точно можно поставить лайк, потому что мне будет очень сильно приятно, потому что я очень сильно стараюсь. Но ну, а я перехожу к проверке. Ну вот я в комнате и я начинаю вводить слово импостер. Конечно же мы все уверены то, что он сработает. Ну на всякий случай я решил проверить. Ну очевидно. Ладно, переходим к следующему лайфхаку. Предатель в настройках ставим корейский язык и вместо своего настоящего ника пишем вот такие комбинации. После чего заходим в абсолютно любую комнату, ждем пока начнется игра и вау я стала предать. Этот лайфхак тоже очень сильно интересен, поэтому я решил его проверить. В общем я ставлю корейский язык и вставляю ник который я прежде написал, а теперь его вставляю, и теперь я захожу в комнату. Ну вот и начинается игра, и как вы думаете, будет ли работать данный Лайфхак? Конечно же нет! Как бы это могло сработать? Всех приветствую на концовке данного видеоролика. Сейчас я расскажу, зачем же люди делают фейковые лайфхаки. Здесь очень сильно просто. Не я один, кто снимает проверку лайфхаков из тиктока в игре Among Us. Хотя некоторые просто делают на них реакции. И таких людей очень много. Получается человек на ютубе, делает реакцию или проверяет лайфхаки из тиктока в игре Among Us и это все собирает очень большие просмотры и на большом канале такие видео набирают как минимум по миллиону и получается люди которые посмотрели видео на ютубе будут переходить в тикток чтобы посмотреть это видео и оставить под ним комментарий и получается вот такая взаимовыгода. Ну, а ты был на канале Чаек ТВ. И интересный факт. Раз ты смотришь этот фрагмент, значит, тебе понравился видеоролик. А значит, поставь, пожалуйста, лайк. И, пожалуйста, подпишись на канал, если ты не подписан. Я очень сильно старался. Пока-пока.